Mm -hmm. Антон, привет. Привет. Спишь уже, да? Антон. Mm -hmm. У нас два часа ночи. Два часа ночи. Извини, Антон, что я беспокою. Думала, может, еще не спишь. Ты это на юность? Говори, говорю, слушаю. Смотри, ты знаешь, да, что меня доставили в изолятор временного содержания? Mm -hmm. Меня, короче, за сегодня задержали, продержали до двух часов ночи, по-нашему, доставили в изолятор, в изолятор временного содержания. Я, естественно, в изоляторе стала требовать у них ну, права и полномочия, обувь, досмотр и прочие вещи проводить. Естественно, у них ничего нет. Вы ее лицо, доверенности право действовать нет. То есть я потребовала права и полномочия. В отметку за это они меня закрыли в камере 2 на 2. Здесь нет даже стула. То есть я сижу на полу. Понимаешь? А откуда у тебя телефон, доступ к телефону? Вот смотри, я же отказалась. Я отказалась. Проходить обыск, чтобы они обыскивали меня, отказалось, чтобы они отнимали у меня вещи. Потому что они не могут подтвердить свои полномочия. Вот миску за это они меня вот заперли в камере, где нет даже стула. Ты я слышал, ты сейчас с какого телефона ты говоришь? Со своего телефона. Все вещи у меня, вещи они не отняли у меня, вещи я им не отдала. Вот сейчас подошел, требует, чтобы я телефон выключила, понимаешь? Вот такой вот фашизм, садизм, и с удовольствием вот так они изголяют Дат, дата, просто... э, э, дата, время, место, где, когда, кто? Изолятор временного содержания, писари, 64-31, по-моему. Город. Никто из наших сейчас не сможет опубликовать. Может быть, ты опубликуешь. Я ни до кого звониться больше не могу. На мои-то уже спят уже все новосибирские давно. Отстаньте Гуарат. меня. Алло, слышь, требуется. Я телефон выключила. Стоит сервер. Еще раз, кто, Антон? Город! Новосибирск, Лена Юн, Антон. Я-то знал, и не знает. Озвучивай обязательно. Ага. Я сказала, Елена Юн, ты не услышал? Добро, адрес ты назвала. Угу. Так, сильно не сопротивляйся, культурно веди себя, постарайся. А если я спокойно иду, конечно, я всегда спокойно веду. Это что тебя, вместе с вещами в камере держит? Да, да, да. Запихнули за, за меня с в эту камеру, не согласна на досмотр, там на осмотр. Вот будешь сидеть. А ты какой-то карцер, где, ну, глухой карцер, где нет вообще ничего, только голые стены. То есть я ночь должна вот тут на полу, на холодном, на бетонном. Вот так вот, понимаешь? Смотри, снимай, смотри, снимаешь обувь и садишься с задницей в позе лотоса на эту обувь. Я так тоже ночевал. Угу. Сидеть mm -hmm. спал Ладно, все хорошо. Ладно, Антон, сиди, что ты а Валдюк, ты еще не спишь. Сейчас я скину всем вашим и нашим. Давай, все, спасибо. А, благодарю. Давай.